Будем вытащивать вот шар из такой заготовки березовой. Предварительно обточим по наружному диаметру. И сделаем круглый диаметр, примерно соответствующий диаметру будущего шарика. Резец уже выставлен по центру, которым будем делать сферу. Прямым вращением. Заготовки мы обработали по диаметру и торец. Теперь будем делать сам шар. Значит, у меня по лимбу зафиксировано положение суппорта, в котором ось вращения резца совпадает с осью вращения заготовки. Ну естественно вертикальной плоскости. Вот. Но я его сразу не ставлю в это положение будем постепенно вытачивать вот я сейчас значит будем делать таким образом что без предварительной обработки как бы обдирки шара сразу изначально чисто из заготовки сразу как сделать шар только этим вот рисунком Вот. Включаем обратное вращение. приближаю жизнь я жизнь приближающая жизнь приближающая жизнь приближающая жизнь приближающая жизнь приближающая и точное положение, совпадение оси вращения резца и оси вращения деталей. ну это вот у меня сейчас получилось что не совсем точно стал лежать по центру его, небрежно выставил, неаккуратно не совпадает, поэтому остается пустым. ну вот последний проход, вот уже проход что будет с маленькой подачи. Можно обратным ходом резать. То есть резерв таким образом, что у него полде кромки работаю. Вот я здесь в одном месте горница неравномерно. Вот я сейчас исправила это место. Теперь у меня получается рфакт. Не хватает хода. Сейчас начнут легко в этом мышцы по колочку, Поэтому я отвожу резерв вперед. Снимаем бураку, ставлю его в другом месте исполнилось и продолжаем урезать, чтобы рука не попала в палочек. из-за того, что меня резерв в общем, здесь режет вся кромка ростка. Видно, как он душ, режет, а виде, а режет вот этим ножком по обрабатывает заготовку. И теперь я ставлю вот, положение опять по-моему можно положение откручиваю нож Продолжаю обкатывать шарик. И вот у сейчас будет постепенно поциконку, доводить, чтобы шарик окончательно отрезался, отвалился. вот все шарик отвалился полностью его обкатали ну вот здесь самое конечно сложное это выставить резец резец надо так выставить во- первых и по вертикали и во вторых вылет чтобы вот он обеспечивал постоянно обкатку шарика на, на всем протяжении ну, более проще, чтобы меньше нагружать отрезец, меньше предварительно прямым вращением, вот двумя ресами, скажем, проходным. Здесь предварительно ободрать и отрезным, также с другой стороны канавку и ободрать предварительно, чтобы меньше обдирать вот этим рисом, чтобы он меньше тупился. Ну, и меньше на него нагрузка. Ясно, у него нагрузка большая, у него вылет большой консоль, закрепленный на одном болтике. Вот. вот такая вот получилась приспособка. Вот можно опять начинать следующий шарик обтачивать. Ну, желательно опять все это ободрать предварительно простыми рестами, проходными подрезными в этом приспособлении используется вот такой вот резец это вид сверху на резец это очень похож на отрезной резец вот это вот работает как формообразующий как отрезной резец режущая кромка а вот это вот режущая кромка вот такая радиусная это для непосредственного точения поверхности шара. Вот на этом рисунке видно. Вот эта вот форма образующая ревущая кромка, а вот это вот непосредственно обрабатывает поверхность шара. И она обеспечивает частоту шероховатость вот этой поверхности. Это вот при движении реса в этом направлении. Но и при обратном движении работает вот эта вот режущая кромка. То есть если его двигать в эту сторону, он будет работать, будет вот эта режущая кромка. Значит, затачивается вот эта режущая кромка. И потом можно подправлять вот эту вот тоже затачивать, подправлять вот эту вот режущую кромку. Такой вот резец. В принципе, можно и чисто отрезным рисом, но тогда получается неопределенное вот это вот место, которое непосредственно обрабатывает поверхность шара. Ведь при отрезании отрезным рисом детали практически всегда левые и правые поверхности в канавке имеют очень плохую шероховатость. Практически всегда получить.. При отрезании и на обеих поверхностях в канавке хорошее раховаться практически невозможно.